Медитация, которая может помочь человеку избавиться от внутренних страхов? Ответ есть да. Существует медитация, она потрясающая, она очень простая. Она помогает человеку избавиться от страха и в дальнейшем стать этому человеку совершенно бесстрашным человеком. Выполнять ее нужно очень долго, при этом она очень эффективна. Для этого необходимо сесть на стул, как я сейчас сижу. Кстати, ее необходимо... Выполнять исключительно сидя, исключительно с открытыми глазами и после этого начинать дышать, делая вдохи и выдохи так, чтобы мысленно контролировать их и убирая максимально из них элемент задержки и дрожания. И вы представляете? Когда человек боится, он начинает задерживать дыхание или начинает делать так, чтобы его дыхание дрожало. Если вы научитесь контролировать вот такое дрожание, то вы будете бесстрашным человеком. Также запомните, в случае если вы чего-либо боитесь, начните дышать так, чтобы у вас вдохи-выдохи без задержки были абсолютно ровными и в них исчезало дрожание. Такая медитация мгновенно убирает страх и человек практически тут же перестает бояться. Очень эффективно работает медитация как стать бесстрашным а теперь секрет на земле не бывает людей которые ничего в жизни не боятся чем отличается человек бесстрашный от того человека который всего боится бесстрашный человек отличается от бесстрашного от человека который всего боится только тем что бесстрашный человек не показывает вида в тот момент когда он боится именно поэтому бесстрашный человек это тот человек кто отработал у себя определенное качество не подавать или не проявлять никаких Этих эмоций в тот момент когда он боится точно так же как тот человек который боится именно поэтому именно поэтому я очень рекомендую научиться выполнять медитацию при помощи которой э, на лице появляется определенного образа маска которая контролирует дрожание или контролирует эмоции человек после этого кажется мужественным и бесстрашным это держание перед стеной или держание стоя во рту большого клубка или большого яблока или большого шерстяного клубка открытым ртом. В случае, если человек вот так открывает рот, ставит яблоко и удерживает его 1-2 минуты на протяжении каждого дня, хотя бы 10 дней, то у него появляется определенное качество. Если он не хочет, то никто никогда не может определить, какая же из эмоций сейчас находится у него в сердце. Поэтому человек становится или приобретает качество – контролировать мимические морщины своего лица, делая все для того, чтобы люди, которые на него смотрят, никогда не видели, что он боится. Очень легко, видите.